Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Андрей Дуйко, и это мой официальный YouTube-канал. Это канал, который посвящен советам по изменению жизни человека, изменению в лучшую сторону. Вся информация по магии и эзотерике выложена в бесплатной первой ступени эзотерической школы Кайлас. Огромное количество информации на тему здоровья, везения, счастья. Совершенно бесплатно все. Философия, психология советы к жизни, как себя вести в семье, как привлечь в жизнь материальное благополучие, стать независимым человеком, магические методы, как найти работу, как обрести семью, как найти мужчину или женщину, как создать великолепные отношения в семье, вебинары по здоровью, ответы на письма читателей, вебинары по знахарству и целительству, нетрадиционная медицина, как развить паранормальные способности, как заниматься йогой и гимнастикой, ну и созданные мантры, коды, шумы, акустические системы,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 от онкологии или женщина читает допустим какие-нибудь коды для лечения сустава после этого после этого и люди обычно это доверчивые они начинают думать и начинают искать, искать подтверждение это подтверждение но обычно заключается вот в чем то есть они начинают идти к гадалке гадалка на картах не может сказать да или нет берете два пальца вот таким образом берете два пальца